Итак, всем привет. Рассказываю про Crazy Cash, сайт, на который я нарвался месяца два назад. Пользуюсь сайтом не часто, но пользуюсь ним, на котором я непосредственно зарабатываю мой дополнительный доход. Хочу рассказать про этот сайт, ну, потому что очень понравился. Хочу, чтобы его все увидели. Кто видел, кто нет. Возможно, мои подписчики, возможно. Еще чьи то подписчики. Итак, начинаю я с главной страницы Crazy Cash. Я сейчас ух... нахожусь у себя в профиле. С него выхожу. Показываю, как сюда зарегистрироваться. Как зайти, с чего начать. Ну и где, что находится. Итак, первым делом, чтобы зайти на сайт, нам надо будет зарегистрироваться. То есть непосредственно зрители вы или или сам непосредственно участник. Итак, чтобы зарегистрироваться, нажимаем «Зарегистрироваться». Регистрация происходит очень удобно, очень быстро. Все, пойм... все кратко, все понятно. Я не буду регистрироваться, так как я уже есть на этом сайте. Я просто сюда зайду. Итак, заходя на главную страницу, мы видим, попадаем на реалити-шоу. Куда мы, прежде всего, попали? Это реалити-шоу в прямом эфире. Здесь описывается, что где происходит, что надо делать. Здесь, в принципе, ваша страна. Вы можете выбрать страну себе. Также здесь есть пол. Ну, мужской-женский. Здесь искать стримера. Ну, и тех, кто вам понравится. Итак, на данный момент я нахожусь на главной странице Crazy Кэша. Что, что главная страница, что прямой эфир. Ну, это, в принципе, одно и то же. Вот. На главной странице мы видим стримеров, которые ведут свою трансляцию. Где что у кого ведется. То есть вы можете лю к любому человеку зайти и посмотреть его стрим. Ну, на данный момент очень много стримеров. меня сейчас мой даже видно стрим где меня сейчас смотрят два человека. Также мой стрим-разговор про Crazy Cash. Вот. Я, где рассказываю, сейчас непосредственно про сайт. И здесь есть обновить страницу. Ну, мы вернемся наверх, чтобы нам не обновлять страницу. Итак, я просто хочу зайти к любому из стримеров, показать, что... как происходит. Итак, зашли мы... Ну, к любому стримеру. Стример вот, ведет свой стрим. Ведет видео, где в прямом эфире выполняет задание. Здесь зрители пишут комментарии, свои комментарии, пожелания. Здесь челленджеры. Здесь как может стример сам поставить себе челленджер, так может и зрители заказать челленджер. Челленджеры заказываются очень легко. Название, описание, то есть как называется стрим. Описание, что сделать должен стример, за сколько время установить ему. Ну, может, ему надо за 5 минут, за 10, за 60 минут. Можно установить до 60 минут, то есть время. Здесь сколько вы ему хотите заплатить за этот стрим. Оплата, кстати, в долларах. Но к этому мы вернемся. Также вы можете подписаться на данного стримера. Также вы можете дать донат данному стримеру. Вернемся в прямой эфир. <coughs> Итак, опять мы вернулись на главную страницу. Дальше мы пойдем по вкладкам для стримеров. Здесь для стримеров, здесь, опла... ну, здесь описывается, за что вам платится, что вы должны сделать вообще, ну, что к чему объясняется на сайте. Все очень понятно объясняется, очень грамотно. Ну, коротко и не надо много-много листать вообще. Вы, то есть, не устанете здесь читать. Вот. Как это работает, также здесь объясняется, что должен стример делать. Ну, в общем, стример должен делать реалити-шоу, где будут непосредственно зрители смотреть на него. Потом есть конкурсы. Конкурсы проводятся ежедневно. С 12 часов ночи до 20, ну, 24 часа короче, проводятся, то есть с нуля до нуля. Здесь вот показана дата, когда был ну, непосредственный м -м, конкурс. То есть, это вот был вчера непосредственно конкурс, он показывается сегодня, кто вчера выиграл на данном конкурсе. Сегодня у нас 29-й, то есть, завтра будет 29-е число показывается. Также вы можете предыдущие дни посмотреть, за предыдущие дни, кто какие за какие конкурсы выигрывал. Выиграть здесь можно от 25 долларов до 100 долларов. То есть стример может выиграть сумму 25, 50, 100 долларов. Также есть и для тех, кто смотрит, для зрителей конкурсы. Также конкурсы рассматриваются каждый день. И также здесь потом выводятся итоги. Как мы видим, один из зрителей выиграл 100 долларов. Так, поехали дальше. Бонусы. Бонусы очень приятные от сайта. Тут можно, ну тут надо подтвердить свой номер телефона, помогая нам. Ну, это, то есть рефералов приводи, участвовать в партнерской программе. Очень ну, удобная бонусная система сделана вообще. Далее идем. Не буду подробно останавливаться на этом. Оповещение. Оповещение. В оповещении у вас здесь высвечивается обычно стример, который ведет стрим, то есть вы подписались на него, зашли на сайт, и здесь у вас в оповещениях сразу видно, то есть, что он ведет данный стрим или задание какое-то. Далее мы видим баланс. Баланс у меня на данный момент 15 долларов. Мы можем его пополнить. Пополнить мы можем от 10 долларов и до любой другой суммы. Как видим. Ну, историю я не пополнял сюда счет, потому что ну, зарабатываю на видео. Делаю свои стримы. Вы можете пополнять счет. Итак, далее. Мы видим мой аватар и меню. Меню с тем, что здесь, вот вы видите, мой стрим, допустим. Ну, вы потеряли свой стрим или создать хотите свой стрим. Вот на данный момент мы видим мой стрим. То есть здесь есть статистика трансляции. Ну, что происходит у меня на стриме. То есть, какие донаты были, сколько человек смотрело, сколько челленджеров провалено, успешно, заработано. Сколько донатов было начислено вам. Также здесь в конце описывается. Ну, почитайте вы сами все. Вы можете настроить свой стрим. То есть, смотрите, нажимаем «Настройки стрима», переходим в «Настройки», здесь вы описываете, ну, во время онлайн-трансляции вы можете поменять что-то, что вам не понравится. но ну, допустим, вот, мне не понравилось что-то, я во время трансляции поменял все. Также вы можете сделать так, чтобы вам за сообщение платили. То есть, мониторизация чата, нажимаем «Сумму», какую хотите, и она также поменяется, эта сумма. Но ну, у меня бесплатно. мне И обновить трансляцию. Я сделаю вернуться назад. <coughs> не, не буду ничего менять. Перейду на свою трансляцию. Перешел на свою трансляцию. На своей стране трансляции я вижу также себя. Вижу свою страницу. Вижу сообщение. Вижу, сколько у меня зрителей. Вот. Могу сам себе отправлять сообщения. Могут зрители отправлять сообщения. Могу со сделать сам себе стрим. Любой. Могут и зрители сделать мне любой стрим. Сейчас покажу вообще, как это происходит. То есть, смотрите. Но ну, На данный момент я представлю, что я зритель, да, и делаю стримеру задание. Я нажимаю «Новый челленджер». Название челленджера. Папа, папа. Вот. Что же до, должен сделать стример? За какой... Ну, допустим, я ему поставлю там 30 минут. И здесь сделаю ему 30 минут. За какое время. Также я могу в описании это написать, что тебе надо за 30 минут это все сделать. Ну, я просто здесь напишу на раскладку. Подожди. Иди посмотри, я сейчас заберу у тебя телефон. Пока-пока пока пока. Пока-пока пока пока. Сейчас будем играть. Так, ребенок мне опять просит внимание своего, как всегда. Блин, начинаю я. Стрим про то, что как заниматься crazy кэшем. Мне а все, да. начинает ребенок мешать очень. Не получается я сегодня уже второй раз делаю данное видео, и уже второй раз он мешает мне. Так, итак, на раскрутку. Минимальную сумму свою ставлю. Какая должна быть. Допустим, 0.1 цент. Раскидал игрушки. 0,1 цент. Ну, почему 0,1 цент? Я могу, в принципе, любую сумму поставить. У меня на балансе тут 15 долларов, чтобы э, какую-то сумму поставить, у вас должно быть на счету. Сколько-то. Ну, минимум доллар должен быть. Итак, создать челленджер. Мне не хватает символов для того, чтобы начать данный стрим. Итак, он мне даже, видите, пишет, что не хватает, для меня 16 символов. Допишем. Ну, допишем. На Раскрутки на раскрутку. Создаем. О, пока я создавал стрим, у меня уже здесь появился дополнительный стрим. Итак, вот смотрите, вот мой стрим появился. На раскрутку. Мой стрим появился, и я хочу просто показ, сейчас, тоже секунду, социологическое исследование. состав рейтинга донаторов по своему опыту. и узнаю, например, кто сейчас После этого нарисовать график популярности и повести его на видео вместе один час. Хорошо, так, меня стримит прелинжер. Я вещи словами. Ну, не нравится, <свят> блин, ну мне вот стрим, Потому... почему стрим? Сейчас челленджеры, челленджеры, это вообще, в принципе, что задают, видите. а стрим я веду непосредственно, так что я не знаю, почему меня ты сейчас так вышел, что я... я веду сейчас непосредственно стрим. Да, да, да, да, да. И поэтому я и называю все uh, вещами стрима. Не... Челленджеры здесь задаются. То есть, выполнение челленджеров здесь происходит. А, ну понял, понял. И вот, я, видите, сейчас непосредственно веду трансляцию и разговор с... Зрителем, который меня смотрит. И, то есть, что ему не нравится, он мне описывает свои мысли. Я с ним это обсуждаю. Он также ну, дополняет что-то. Могу также ему и написать о том, что я хочу сказать ему. Но так как он меня слышит, я не буду этого делать. Ну и зачем, в принципе. Остановился я на своем стриме. Сейчас я видео немножко опущу, чтобы видно было. На своем челленджере... Челленджи... Челленджи... <кхе> так. И вижу я свой э, челленджер. Я могу его принять, отказаться. Итак, я поначалу откажусь. Что будет? Отказ при отказе от челленджера того или иного... Он просто-напросто закрывается и исчезает. И здесь вот остается какое-то ну, число. Вот у меня на данный сейчас момент один, потому что мне еще зрители задали челленджер. Пока я сейчас делаю эксперименты непосредственно на своих стримах, ну, потому что, что чтобы объяснить, что к чему. Итак, далее. Создаю еще раз челленджер, чтобы показать вообще, как им пользоваться правильно. Что произойдет после того, как вы примете, или как вы откажетесь, или как вы провалите данный челленджер. Итак, на раскрутку. На раскрутку, на раскрутку, на раскрутку. Создаем. Нет, это не ABS. я далее расскажу, что я за программа. Это OBS, она только ОБС. Streamlabs ABS называется. Как ей пользоваться, тоже далее расскажу. Вот. <coughs> Итак, создался мой стрим. Челленджер, что-то, блин. все стрим-стрим, пытаюсь его обозвать. Теперь я хочу согласиться со своим... Челленджером нажимаю сердечко. Не, не имеет значения мой челленджер, чужой челленджер. То есть я нажимаю на сердечко. Далее здесь у нас высвечивается, кто нам заказал данный челленджер. То есть сейчас высвечиваюсь я, так как я сам себе заказал челленджер. И чтобы получить за данный челленджер награду, я должен выполнить это все. Далее я нажимаю принять челленджер. И вот, вот он у меня появился, желтым выделился, после того, как я принял челленджер. Пошло время, за которое я должен выполнить данный челленджер. Допустим, я его выполнил быстрее, или, допустим, я его вообще не выполнил. Я нажимаю на человечка, чтобы не ждать данное время. Я нажимаю на человечка. У нас после чего загорается завершение челленджера. Вы можете его просто закрыть. Если вы, допустим, ну нечаянно нажали на этого человечка, и получилось так, что у вас засветилась эта окошечко. И вы хотите, ничего не нажимая, просто его ну, опять спрятать назад. Мы закрываем его просто напросто. И все. Он также остается, и также время идет далее. Вот. Опять нажимаю на человечка. Допустим, я не смог его выполнить. Я просто нажимаю Не смог выполнить, так как я его ну, не выполнил, данный челленджер. И он просто у меня загорается красным. И показывается, что провалено. Красный. То есть я окошко красным загорелась и здесь. Провалено. Ну что такое? О, доча! Пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Я сейчас заберу тебе телефон. Мешает ребенок, очень к себе внимание требует. Итак, пропал у меня данный челленджер. Так как он провален, просто пропал и все. И опять хочу показать вам, что после того, как вы выполните этот вот челленджер, что происходит. Итак, раскрутка. Здесь также есть вот исправление ошибок. То есть, если вы ошиблись что то вам он покажет, что вы ошиблись, и обозначит этим красным цветом. Итак, создаем челленджер. Опять повторяюсь, это так, это эксперимент. Все у нас экспериментально. Теперь я принимаю челленджер. Теперь я делаю так, что я его выполню. Ребенка, блин, не угомонить. Любит со мной сниматься. Сейчас я тебя застрелю. Итак, я выполнил данный челленджер. И он также идет голосование за него. О, пока я выполнял, пока с ребенком отвлекался, мне уже сюда докинули доллар. Ну, в принципе, мы думаем, что это все пойдет во благо. Идет голосование. Голосование как проходит вот, в после времени. А да что ты, а? Рисовать? Как ребенок любит со мной сниматься, аж истерики устраивает, блин, и переживает, что без нее я снимаю все это. Сейчас я и фломастер дам. Я очень извиняюсь, что отвлекаюсь, потому что, блин, ну, с ребенком очень сложно вести данный стрим. После выполнения у нас загорелся зеленое окошечко, и мы видим, что данный стрим выполнился. Итак, я создам еще раз, и пускай он будет у меня. Так как я смотрю, меня поддерживают. Сейчас будешь рисовать. Сейчас будешь рисовать. На. По мастеру тебе надо. У нас прям истерика, что без нее у нас стрим ведется. Там, блин, большая крупная истерика. Сейчас я займу ребенка. Чего тебе надо? Нету. Нету. Вон же я тебе сюда. Пока-пока. Итак. Ааа, никак-никак, не могу все продолжить с этим, блин, описанием стрима блин. Ребенок очень требовательный. Очень хочет к себе внимания. На раскрутку. Итак, создал я дополнительный челленджер. И пускай он у меня выполняется. Ааа, так. О чем я хотел дальше рассказать? Сейчас соберусь с мыслями, немножко потерялся, блин. Итак, мои стримы. Значит, что вы можете здесь увидеть? Далее архив ваших стримов. То есть, где вы, сколько проводили времени на данных стримах? Э -э, Длительность их зрителей, челленджеров, сумма, какая была за данные челленджеры. Ну, тут вся история. Мои подписчики. Здесь вы видите своих подписчиков. Откуда они у вас, когда они к вам ну, на вас подписались. Тут видите со всех стран. То есть Казахстан, Белоруссия, Россия. Ну и блок лист. Это те, которые заблокированы. Далее. Пополнение баланса, ну, это, я, в принципе, это показывал. Здесь вы можете также историю вашего пополнения баланса посмотреть. Вывод средств. Вывод средств у нас допустим, допустим с 10 долларов. Также вы можете видеть, сколько заработали за все времени, и сколько доступно средств на вывод. И тут также пишет, что у вас есть... Запущенный стрим о том, что он вам сообщает, что вы запустили стрим. Далее. Какие методы вывода есть? Электронная валюта, PayPay, Perfect Money, криптовалюта, Bitcoin, эфириум и банковской карты. Я обычно пользуюсь банковской картой, так как для меня это удобно. На банковскую карту выводится ну, обычно два дня. На все остальные я не знаю, не пробовал, честно говоря. Итак, я расскажу конкретно по про банковскую карту, потому что ну, мне ей удобно. Итак, э -э здесь вот у меня написана сумма, какую я хочу вывести. Здесь я пишу имя, фамилию владельца, отчество, страна, где выпущена карта. Здесь есть Россия, Украина, Казахстан. И номер карты. Также отправляю запрос. И два дня у нас обрабатывается данный запрос. Через два дня вам на карту придет сумма в рублях. То есть сразу переводится в рубли. Не в долларах, а в рублях. Ну или в вашей валюте непосредственно. Я еще раз повторяю. Я конкретно не знаю, там, может вы с Украины и может быть вам в тенге там, придет. Я не знаю. Может быть. Казахстан, и вам там ваши валюты придет. Я, этого я не знаю, не могу утверждать. То есть, я утверждаю так, как я с России, и утверждаю, что приходит в рублях на банковскую карту. У вас как будет, я не знаю. <с appendix> так, история. Здесь история... Ну, у меня нет никакой истории здесь, почему не знаю. -純 -純 -純 -純 -純 -純> <с> -純 -純> Далее мы смотрим мой профиль. В моем профиле также вы можете менять все, что вам угодно. Там номер телефона, я не буду ниже спускаться. Аватар. Вы можете свой загрузить аватар. Есть автоматический аватар. Ну, вот у меня, в принципе, стоит автоматический аватар. Верификация. То есть вы должны подтвердить свою электронную почту. Мобильный телефон. Ну, вы можете проверять, можете не проверять. То есть у меня успешно проверен. Также вы можете менять пароль. Далее. Партнерка. Партнерка тоже очень удобная. То есть видно, сколько по вашей партнерской программе переходило людей, сколько зарегистрировалось, сколько они проводили вещание, ну, стрим непосредственно, вещание. И какой делали депозит. Может быть, они не делали вещание, а делали просто депозит и переводили донат стримерам, которые ведут эфир. Также здесь все подробно описано. Также вы почитайте все это сами. Не буду я на этом останавливаться. Баннеры. Баннеры есть любого размера. Я выполню все, что скажешь. Этот баннер можете как установить у себя на стриме, так можете куда-то установить, ну, допустим, рекламу дать где-то с этим баннером. Мои рефералы. Также вы смотрите, сколько у вас рефералов. Вот у меня на данный момент два реферала. Когда зарегистрировались, сколько привели рефералов, депозиты, общая сумма депозитов, стрим завершенный. Вот у меня один реферал, всего один стрим сделан. И полученный донат, и ничего не получил. <г---------------- iggle> не знаю, что у него не получилось. Так, мой доход с них. Ну, у меня нет никакого дохода. А -а -а -а Далее. Партнерку мы посмотрели. История. История. В истории пишется челленджеры. Когда проведен был челленджер. То есть, какие были непосредственно действия. Подробности здесь вот описаны. Ну, то есть вы хотите какие-то посмотреть свою историю, за что вам где вам переводили. Ну, также вот смотреть можно. Транзакции. Также здесь написано. Ну, дата, сумма, баланс, подробности там, ну, данного действия, данной транзакции. Когда вам деньги были переведены. Сколько, за что. Это, ну, в принципе... Смотреть, когда у вас удачный был день. Так можно, можно обозвать. Так, дальше. Где я был? Так, я здесь, профиль был, настройки. Здесь в настройках вы можете вот отключать уведомления. Допустим, вам не нужны уведомления, и вы их можете спокойно отключить. Ну и выйти. Выворачиваясь на мой стрим... Архив, также вот, я не помню, рассказывал, нет. Архив вот моих стримов. Также мои, мои, мои подписчики, кто на меня подписался, когда подписался. Здесь блок -лист, Ну, то есть, если я кого-то забанил в эфире, он здесь будет отображаться. Сейчас покажу, как это происходит. <coughs> то есть, мне вот не нравится, кто-то что-то мне пишет, или какие-то комментарии мне не нравится, Я могу вот, допустим, вот... Просто-напросто вот нажимаю на него, тут вот выходит окошечко. Забанить навсегда, забанить на 300 секунд. Ну, я не буду банить, так как данный человек мне ничего плохого не сделал. ну Можно забанить навсегда, можно, понять, можно дать понять зрителю, что ты не хочешь его услышать, забанить его на 30 секунд. Так, вот мне пока я вел трансляцию, задают вопрос. Подскажите, как выйти в трансляцию через ПК. Через ПК на трансляцию. Вот смотрите, у меня есть программа OBS Steam Labs OBS. Данную программу я показываю сейчас. Вот. Чтобы через нее выйти, я нажимаю Майстримы. Перейти к в... Создать мой стрим. Появится окошечко. Я сейчас не могу показать окошечко данные. Как QR-код. Когда вы скачиваете с телефона. Вот вы переходите с телефона. Есть же QR-коды. Показывают здесь на главной странице. Вот. Но ну, Кто ведет стримы, тот меня должен понять. И на этот QR-код наводишь. Сейчас я не смогу показать. Потому что если я остановлю трансляцию то не, не видно будет то, что я делаю. Могу, конечно, сейчас остановить трансляцию и перейти через телефон и показать через телефон. Но телефон у меня у ребенка, к сожалению. Ребенок мне не, дает, не, не отдает мне телефон. Вот, попытался забрать, но она капризная у меня сегодня. Итак, QR-код появляется, и вниз к QR-коду отпускаешь, и там вот есть эфир, ключ эфира. Этот ключ эфира копируешь, и вот трансляция. И вот здесь вот вставляешь, здесь вот два окошечка, я тоже сейчас не могу показать, потому что... Если я остановлю, не будет этого видно. Здесь два окошка, куда эти вот ключи вставляешь. Там все подробно описано, в принципе. Ничего сложного нету. Как заходить через телефон? Через телефон есть приложение. Также внизу сайта, э -э ну, чтобы не искать это данное приложение вам по всему интернету, внизу сайта есть вот Google Play. Google Play мы нажимаем, выскакивает э, приложение Google Play Crazy Cash TV и также оно устанавливается на телефон. После того, как оно устанавливается на телефон, там также есть окошко, скач... э, сканировать QR-код. Также вы наводите на экран на телефон и сканируете QR-код и он без проблем заходит. Вот. Что еще не рассказал, что бы вы хотели услышать. Возможно, может быть, что-то я упустил. Так. Ну, пока зрители не задают мне вопросов, я попробую так, иначе. Фактическое исследование. Составь рейтинг донаторов. по Своему опыту ее узнать у стримеров, кто сейчас онлайн. После этого, наверное совать график популярности и его видное место. А, а, график популярности. Так, надо нам листочек. Так, наверное, чтобы не двоилось окошечко, я, наверное, увеличу изображение свое. Во время стрима также можно переходить как на телефон, так и на веб-камеру. То есть, чтобы вести из компьютера, нужна веб-камера. Я сейчас вот увеличиваю свое окошко изображение для того, чтобы ну, выполнить стрим. Пока мне не надо, чтобы двоился экран. Так, возьмем листочек. С ручкой. Сейчас я отхожу за листочком с ручкой. сделаем наброс сначала мы сделаем наброски нам надо сначала набросать вот. показать сейчас секундочку секундочку секундочку секундочку Итак, пробуем сейчас выполнить данный челленджер. Опять я свое окошечко буду уменьшать. Тем временем, пока я вот пытаюсь там, да, что-то сделать, я могу его пока не принимать, данный челленджер. Вып... Начать его выполнять заранее, и потом, как он у меня уже будет готов. Также, ну, принять этот челленджер. Так, уменьшаю опять окошечко свое. Не то окошечко уменьшил. Сейчас, секундочку. Ну, видите, я вот все делаю без проблем. Все в эфире, в прямом. То есть оно уменьшается, увеличивается. Никаких... Проблем у меня не возникает. А, так. Кто сейчас онлайн? Ну, начнем. Кто сейчас онлайн? А, сейчас. Мари... Мариаука. Какая-то Мариука. Топы? Вот вообще всегда топы. Видны. Сразу вот сверху. То есть также может и ваше видео попасть в топ. Здесь каждый, ну не знаю, там пять минут, пускай грубо говоря, я грубо говорю, я не знаю точно, через сколько обновляется страница, то есть она автоматически обновляется и здесь вот, ну стримеры передвигаются, то есть интересно вы, неинтересные вы, также мы можем видеть, сколько смотрят зрители, количество зрителей в эфире, сколько он собрал доната, общее, ну общая сумма собранных также пишет он, как его шоу на, ну, называется, про что он ведет стрим. Итак, 17 зрителей. Видите, даже мы видим время, сколько он ведет трансляции. То есть у каждого есть время. У каждого. У, у любого, ну вот, на кого наведете, у любого есть время. У любого есть время. Зритель, сколько у любого видите, сколько он донат собрал там, что, что он готов выполнить, сколько вообще у нас э -э, трансляций идет. Сегодня, прям после обеда, очень много идет трансляций. Итак, на сейчас, на данный момент, популярная самая трансляция это вот это. Как я узнал? Вижу по количеству человек. 17 человек его смотрит. То есть выписываю его себе. Сейчас я в данный момент делаю челленджер. Пытаюсь, по крайней мере, его сделать. О, видите, пока я что-то делал, обновилась страница. Ну, пока также все. 17-11-7. Выписываю себе его ник. Так, 17 человек. Ну, на данный момент он на первом месте. Далее идет Авокадов. Авокадов тоже очень известный, давно уже, наверное, ведет стримы свои. Он сейчас на один. Его сейчас смотрят 11 человек. На втором месте он. Видите, даже его топ, он может быть в топ-пятерке. Это в топ четверки. Это в топ-двоек там. Как по мере ну, его популярности, вы смотрите. Так, авокадов, значит. О, пока я делал записи, у нас, блин, поменялся. Авокадов встал на первое место. Возможно, то шоу уже закончилось. Ну ладно. Тогда мы. Первого самого вычеркиваем. <сосвязь> я, наверное, тогда всех не буду делать, потому что пока я всех сделаю, тут очень много стримеров ведет трансляций. Вот. И пока я все сделаю, уже и время истекет. <связь> ну, то есть и даже обновиться стрим. Я думаю, меня поддержат все. Так. Напишу я топ-тройку лучших. Кукушка. Так, значит, 11, 10 зрителей. У Акада 10 зрителей. У Кукушка 6 зрителей. И... Гир, у него Гир, ник десять зрителей, ой шесть зрителей и Саня, у него семь зрителей. Так. Что мне надо сделать? Выписал их ники. Составь рейтинг донаторов по своему опыту. А, мне надо донаторов вообще рейтинг составить. Я узнаю у стримеров. У стримеров, кто сейчас онлайн? На своих графиков. Я сам стрим не понял, сам челленджер не понял. Мне надо узнать моих донаторов, кто мне давал, ну, кто мне донатил. Значит, мы переходим в архив. В архив. Как нам их найти? Сейчас мы посмотрим историю. Итак, ищем донаторов. Было отправлено, получилось. Так, это я сам себе делал донат. Так, сейчас неделя. Месяц, за месяц. Так. Сейчас я ищу своих донаторов за месяц. У Мне... таких нету даже, если честно сказать. Вот историю я выводил на карту. Сколько выводил? Не, у меня таких нету даже. У меня таких даже нету, к сожалению. Я еще просто, я просто еще ме, ну второй месяц на данном сайте и, наверное, у меня нету такого, кто мне донатил. Слабо, вот от слабого вот мне донат был. Не знаю. <coughs> Найду я его? Нет. Сейчас попробуем найти его. Итак, я хочу у, у, у Акада узнать, есть ли у него тут данный зритель. Кухня, они вот там пили и всех такое, ну выпивали просто чай. Я, короче, проснулся, то что на балконе я увидел силуэт. Ну навряд ли где-то. И у меня в голове просто очень сильно бежал авокадо. По итогу я просто занят своим стримом тот день. Дакар, блять, извиняюсь, пожалуйста, тут этот член... стрим выпал. Дакар нормально. Еще. Так вот, короче, я видел призрака. Я был один в комнате, я смотрел на балкон Некогда и именно. на балконе именно. Обращайте внимание. Story start, чувак. Я не знаю. Смотришь меня, нет. Но нету, нету данного. Человека здесь, так что я не смогу выполнить твой стрим. Поищу, конечно. Не выполню, потому что ну, у меня, как правило, донаторов мало очень. Никто не донатит. Ну, будь что будет. Я извиняюсь, Тори Стар. Нет у меня данных. Я не смог. Спасибо за челленджер.